to <laughs> Всем привет, дорогие друзья! Человек с вебкой кстати, добавили в начало ролика интруху, вот эту старую, алдам привет ну типа не знаю, захотелось немного ностальгии вот эту старую интруху впилили. Перед роликом хочу сказать всем огромное спасибо, сейчас пошли подписки на канал, пошли лайки элементарно, по предыдущему ролику где мы новый степ делали плинка, там ну, вообще прям 2 лайков где-то и подписки есть. Ребят, спасибо за поддержку потому что ну, мне всегда приятно, когда я после публикации ролика захожу, там лайки, там комментарии там подписки вижу тут, ну это реально круто, приятно вам за это огромное спасибо. Сегодня у нас степ кстати, ссылочка на сайт э, с промиком махалявным будет в прикрепе. Можете, как и я, играть, но не внося денег. Напомню, кстати, что у них каждый месяц проходит розыгрыш на 100 тысяч. Типу вот 35 тысяч отлетит, а итоги уже завтра. То есть ты просто играешь, и по факту можешь вот 35к выиграть. И все, что для этого нужно, просто играть на сайте. Прикольная тема, ну просто вам напомню. Попробуем поймать зеленое. Я, кстати, вот, чтобы вы знали, Макс всегда нажимаю. но ну, здесь ставка 1000 максимальная, да? То есть я не буду десятку, кстати, наносить. По поводу денег. Я сейчас пока расскажу. По поводу денег, вот которые на балансе. А, сразу забегая вперед всем отвечу на вопросы это не фантики ну чтобы вы понимали а, всегда есть выбор либо мне выдают баланс и я не вывожу а, либо я играю на ревку я могу ее всрать либо я играю на оплату ролика и иногда я выбираю либо оплату ролика ну чтобы не заливали на баланс а, либо я играю на ревку ну и в любом случае получаю оплату за видос я очень редко в последнее время почти никогда на фантике не играю если в этом будет вопрос и по факту все деньги которые я выиграю я могу выводить ну вот это если будут вопросы потому что что я знаю, что люди в комментариях любят писать. Блядь, нет вывода. Не выводишь. Нет, вот это я могу выводить, ну, типа, камон, 10к. Ревка на степе у меня реально очень крутая. Вот на степе и на хеле. Это два сайта, с которых у меня прям офигенная ревка. Сейчас еще новый степ появился, который прям очень все круто. И, конечно, вы переходите вам за это. Огромное спасибо. Скоро будут крутые кейсы, даже благодаря вам. Просто потому, что вы... Просто потому, что мы ловим x тысяч. Вот я, о, о, ну, не очень часто, но вот а, ролики по степу, которые мы делали месяц назад, была небольшая традиция, заходим, залетаем в рулетку, пробуем ловить там, условно, 10 ходов, но сейчас 10 тысяч было нужно было с чего-то стартовать. И вот сегодня тоже захотел, поймали, нормально, золотой это прямо тема, X14. Вот единственное минус сайту, блин, максимум ставка 1000. Конечно, в момент записи мне надо звонить, я это вообще обожаю, наверное, минут 20 сейчас уже прошло, я уже забыл, о чем мы с вами говорили. Ладно, Короче, сегодня дефолт, сегодня мины. Опять же, посмотреть маркет Я не помню, мы с вами смотрели или нет 21, какой это скин Ну, чтобы мы примерно, опять же, понимали 21, ну, Боу и Доплер, прям Завод, не помню, смотрели мы или нет, посмотрел Еще раз, чтобы для себя понимать, короче, как обычно 10 бомб, сумма ставки, ну, давай Допустим, сколько, максимальную Вспомни, сколько здесь максимальная ставка, чего? Подожди, они, я что-то немного не понимаю они... То есть, я могу 5000 спокойно поставить Так, они подняли Ставку максимальную, подожди Или мне кажется, стой, они подняли максимальную Ставку нет, Макс. То есть я не могу. Это баг какой-то или что? Это такое? Я могу поставить 3500? Нет, 3500 не могу. Значит, максимальная ставка все-таки 2000, как и везде. Да, 1000 рублей. Я думал, они подняли Макс ставку. И типа. Ну окей, ладно, 10 мин, все, поехали. 1000 рублей. А, нам нужно 6-7 хитов. Вот вообще будет ништяк, если будет это то 6 попаданий. Но что-то их опять нету. И почему-то опять баланс у меня не обновляется. Нормально. Так стоп, мне нужно обнить баланс. В чем опять проблема? На степе, кстати, есть такой прикол. Если у тебя открыто несколько вкладок, то баланс у тебя обновляться не будет. Нужно, чтобы была открыта одна вкладка. Тем временем, у нас 16 тысяч, вообще отлично Инвестиции полным ходом, Макс, ну нам нужно 1000 рублей, 10 мин, поехали Играть, э, надо 6-7 попаданий Короче сделать, понятно в, в, Сегодня как-то все совсем идет плохо Но я не хочу, честно говоря, просирать Ну типа надо 6 хотя бы попаданий сделать Я не могу даже сегодня сделать 6 попаданий Найс Найс Найс, Найс. Бля, я, я, я не то, что типа 4, я не могу 6 попаданий сделать. Хорошо, 870. Хотя бы так, нам сейчас нужны деньги, дальше я просто не пойду. Но оно очень сегодня жестко сливает. Типа обычно, обычно, мы хотя бы раз 6 попадали между мин. Сегодня прям фартит. Вот там, где были мины, я туда и нажимаю. Ну, нам хотя бы 4 раза нужно пробить. Потому что 4 раза, вот, это x8. Вот это нормально уже пошло. Ну окей, изначально было в районе 10 тысяч. 10, типа, там, тысяч было. Уже 25. Но мины все-таки это прям имба. Вот кто бы что ни говорил, мины это имба. Все-таки на панда скинс мы доходили до 7 хитов и здесь у нас ну здесь у нас что-то на 10 минах сегодня прям вообще не получается мы попали ману максимум что у нас было это 4 раза и деньги нужны поэтому заберем в джекпот кстати можно также залететь но блять сейчас в принципе мы на одном месте стоим так максимальная ставка 100 я 250 буду ставить надо несколько мест занять кстати это прям самая выигрышная старта ставить в начало в середину и в конец короче топить как только можешь я буду по 250 рублей заливать Я пока что самая эта ставка здесь я может кого-то привлеку и кто еще, конечно, залетит. Ну, слушай, уже банк. Четыре Я поставил 3. У меня 70%. Нафиг, наверное, джекпот этот мне, честно говоря, не ну не уперся. Так, давай-ка я сделаю... Как? А куда куда меня залепить? Во, на выигрышное место я залеплю. Давай. Вот сейчас вот смотри. Вот, вот тут где-то я должен выиграть. Вот по-любому, да? Вот прям вот здесь. Вот надо, надо, короче, мой палец за место этой херни поставить. Все, подожди. Хуйня. Во! Вот это Сука. У меня в деньги. Бля, это обидно Ну похуй, а еще раз, я бы тебя поменьше надо сделать что я ей здоровый Короче, поехали, 250 надо выиграть блядь. Ну вот, вот, чё-чё А на э, рулетках здесь очень часто лоу-проценты заходят Прям пиздец как Причем я на миллион процентов уверен, да Чтобы у вас не было сомнений, что, блядь, это не боты Вот я прям на миллиард процентов в этом уверен Ебать, ставка почти 10к, нахуй У меня 3 700. ну типа общая моя ставка Блядь, типа залетел 16 процентов, блядь Заебись Давай как бы 520 поставим Слушай, у меня, блядь, у меня, меня перетап, перетопить пытаются. Бля, 60% процентов еб... Давай, ладно, я сейчас сделаю по, -по, по умному. Да, я, я вот так вот сделаю. Типа, вот, где она где-то здесь должна быть. Смотри, сейчас, сейчас мое лицо будет по-любому. Показываю, быть один раз, как это работает. Вообще, как не Вот выиграл, выиграл, блять. Бля, это еб... Это подкрутка, на Я могу тут рулетку, блять, хватить. Жесткая еб... подкрутка на сайте. Слушай, мы 11 тысяч выиграли. Я тут заебал, наверное, у вас э, летать по экрану. Вот это мне нравится. Так, но в целом-то. У нас, бля, вот тэп, ребята, сделайте кнопку выделить все. Я заеб так выделяю, чтобы человек не спробовывался с этими выделениями. Выделениями, бля. Ладно, хуй, продать сайты. А, слушай, неплохо. В целом, в целом и в общем норм. Продать сайт. Бля, вот скучаю по тем временам. Каждый раз, когда играю на рулетке, вспоминаю времена. Помнишь, когда вот на фасте, блядь, были ставки там по 100, по 50, по 150, по 200. Короче, вот такие вот времена, блядь, когда ставки, это была целая эпоха. Она ушла, эта эпоха ушла. И, блядь, ну, конечно, нам с вами ее нужно возродить. Бля, я этого хочу, реально. Я не говорю там, идите играть на степ на рулетку. Нет. Бля, вот реально договориться бы, сука, со всеми там ютуберами, не ютуберами, выбрать одну рулетку и реально распи распиарить ее до такой степени, чтобы. Так, сделаем подкрутку, чтобы вернуть времена фастай. Вот это хочется. Ну, реально, я очень скучаю по тем временам. Не нам, блядь, 2%! Давай! Ой, а, блядь! А, смотри. 2% заехало. Давай, дальше, дальше О, вот это нормально, нахуй Это мы 9 200 еще забрали, кайф вот, вот, это... вот это уже нормально, это пошло Егор, обязательно пикай маты в этом ролике Я знаю, это сложно Ну-ка, мы сейчас легко Не мы такие, жизнь такая Плюсом, ребят, прикиньте, у меня еще зеленые монетки вроде бы как на роликах начали ставить Но по степу точно и по степу заебись, вот тут в принципе ставят монеты. Бля, ну пошли ставки, это охуенно. И мы, конечно, будем залетать, типа, а чё нет? Будем хуярить нахуй. Вот реально обидно, что я не могу участвовать в конкурсе на э, 100к рублей. Типа, я вообще не могу туда залетать. Я бы поучаствовал, честно. Типа, плюсом ко всему, э, я ну, часто здесь играю, как бы, да, мне за ролики платят. Но, блядь, рев, почему не включают в этот список? Я тоже хочу 35к рублей выиграть. Но, бля, я не могу там участвовать. Вот самое ебанное. Так, давай-ка мы опять на подкруточку нахуй. Сядем. Вот, вот, блядь, вот он, вот это хуйня. Тут тут должен быть я, блядь. 92%. На, с поля битвы. Вот, блядь вот это заеби. Десяточка подъехала где-то. 10 тысяч, блядь Сюда на. Нормально. Че у нас уже? На балике сколько? 30? 30, 29 тысяч рублей. Я предлагаю сейчас на минах. На, на минах в еб... Вот это прямо самое правильное. А, Егор же маты будут пикать. Я сказал, кстати, проиграть. Чтобы вы понимали. Так, продать сайту. Но если сейчас ставки дальше пойдут, конечно, я еще хотелось бы мне все-таки залететь. Блядь. вот реально, повторюсь, миллионный раз, сука, скучаю по временам. КСК кс, вот прям вот если бы нас на, на степе играла дохуя... Прям реально дохуя Были бы типа ставки по 100 тысяч рублей Ебать ну я бы хуя Здесь реально Потому что Ну во-первых, конечно, это Вот эти вот ставочки вызывают зависимость В этом э, В джекпот режиме Когда ставки идут по 100, по 250 тысяч рублей б... то я, я на этом сидел Вот реально Но опять же во времена Когда ставки это было б... похой Похой, б... Которую я залетел, между прочим, На канале очень много ставок Я помню Тогда я и КЛП хуй, КЛП привет Отмечайте его под этим комментом Ставьте классы, пишите, что, сука Записывай КС-контент Ты где делся, на... Я понимаю, что он сейчас Казик, хуй Записывай КС-контент, сделай канал Олдам, сделай настроение Так, 3% б... сюда, на... А, подожди, 81 я должен занести Все, не-не-не, на 12 мы не прилетим Если второй раз этот тип выиграет, я хуй. Нормально, все, ну теперь мы идем уже на мины Собственно говоря, со спокойной душой Со набитыми карманами день... денег Идем на мины режим Так, продать сайту Что у нас был доплер, а что у нас получилось сейчас? Если мы возьмем до... 32 тысяч рублей поиск. А, сейчас у нас уже дигл пламя. Е... не у цены поднялись. Дигл пламя прямо с завода, керыч дамасская сталь после половых испытаний и байна доплер прямо с завода. Ну чё, поехали. Денег забрали у работяк. и <coughs> Ладно, <coughs> поехали, короче. 10 мин выстро... выстроил, выставил. все по 4 раза, по 4 хита нужно делать. Давай лучше будем делать по 3, по 4 сегодня прям вообще не, да сука, и по 3, как ты знаешь, не особо. Лаза, еху, пись. 8 тысяч, слушай, 40 лет. я планирую, сегодня, э... мне кажется, до миллиона, блять, мы такими темпом не даем. Он вообще сегодня не дает нахуй выигрывать. Ну типа, блять, три вот три, это наше. Алкоголь наше изобретение. Я, все, я, я зафиг. Короче, будем, будем пытаться до полтишка дойти. Главное нахуй, не дойти до десяточки. Это вообще будет. Я отсюда хотел. Надо было, сука. Ладно. Давай, короче, будем пробовать полностью пробить нижний ряд. Нам нужно минимум 4 хита. На, на 3 останавливаться не, не хочу 4 попадания сделать. Но это, это очень сложно. 4 попадания это 8 тысяч. 5 попаданий это 16 тысяч рублей. И фактически, если я сейчас попаду 5 раз, то это б... будет на ну, полтишок. Нужно хотя бы 3 раза попасть. Пошли какие-то. Ну, реально, проеб вообще не дропай. Что за случилось со степом там? Причем, смотри, тут full поле было, где не было мин. Ладно, 8 тысяч. Сейчас деньги нужны на развитие бизнеса. Ладно, а где бы мины, туда наступаем мы. Четыре раза, сука, но это очень сложно. Что за хуй? Почему так, бля, сложно? Ебать, а как? Я не могу пять хитов даже сделать. Я на панде делал 6 семь Я не могу здесь сделать 5 попаданий. Окей, мы 4 сделали. Так, поехали по контуру, там было до хуй. В теории мы могли хотя бы хита сделать, ну что за пиздец это, степ ё... в рот, это что такое, этот ролик я думаю полностью из запикиваний будет, Егор устанет, ладно, все, с этого момента мы не материмся, хотя нет, я за... пар... вот смотри, пятый хит, X... это x16, так тысяч рублей, не, заберем, я сюда хотел, блядь, ну вот почему, когда вот хочется тыкнуть, и там, сука, нет мины, тогда тыкают, мины есть, короче, еще по факту чуть-чуть и прямо в рай, и жизнью власть, и на 50к я стопорюсь, ну и Давай три раза, а то, ну, может, получится все таки Вот у нас еще две попытки. 50к есть, конечно, можно и поесть, можно и попить, можно и пописать три раза. <с議> да <с議> ну, давай пробуем, типа, 693 рубля играть. 6000 тысяч, спите с там. <confused> а, возвращаемся к тактике, 1000 рублей, чё-то я, сука, разошелся. Так, в... 63! Тоже поинтересней! Ну, ни ниху... х**а неинтересней. Ну, ладно, ниже 50 я не пойду, сука. Надо ножницы с руки убрать. Б -б бывает что начинаешь нервничать, еще и в руксе, не дай бог, ёбнешь. Ладно, нам нужно, нам нужно, быть, нам нужно попасть... Нормально, нормально, 65 тысяч. А, давай пробуем 5 раз. Ну не, 5 раз это нереально, 68 тысяч всрал в теории. Да и блин, ну как это сделал? Я не могу. Не то, что реально 5 раз, я 4, все, не могу. Линию попробуем пробить, не могу. Еще линию, не могу! Еще линию! Блин, Ну что ты? Ну тут 3 мины было, ну не должно. Ну что это такое? Так, у нас 5 попыток, я ниже 50 тысяч не пойду, но мы сейчас слили Много. Смотри, тыкаю и мина. Не, он не даст мне. Он просто не дает мне возможности тыкнуть больше, чем... чем одна. Все, нет, полотишок пол пол я забираю. Егор, машкарту. Я при вас все это делаю, 5000 рублей. Поехали. Самая приятная часть ролика, как я это привык и люблю говорить. Почему не выводятся деньги? Знаешь, как можно сделать? Можно вообще сделать классно. О, смотри, где-то там, да? Смотри. Я так на дурака похож. Ну, в принципе, ничего не меняется. Смотри еще раз. Оп. А, как классно. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас будет. Оп. <смех> Нет, реально самая приятная процедура, но сегодня прям очень долго все это уводится Оп, оп. Я вообще, я, я реально, это как меня колотит. Короче, ладно, выводим все это дело. Ну, слушай! В теории, с десятки мы долбанули полтишок Но на плинка тогда было поинтереснее, знаешь ли Но все равно Я вам что говорил по поводу халявы Смотри, элементарно ты заходишь на мины Ставишь 10 10 раз Ставишь 20 рублей И а, при даже ну, 6 по условным попаданиях Это x33 20 на 33, ну типа Это 600 рублей, между прочим Дальше уже с 600 можно подниматься Да, это рекламный ролик Но я никогда в рекламных видосах никого не призывал депать Я призывал, ребят, есть халява, пробуйте. Условно тысяча человек заберет промик да, 20 тысяч потеряют админы. Хе, это круто. Кто-то из этих тысяч человек, может, это будет, ты явно заберет хотя бы тысячу рублей. А халява тут с депом. Но выигрываешь косарь, депаешь, выводишь. Изи. Поэтому, ну, пробуйте. Кто не хочет, не пробуйте. Логика. Всем спасибо. Ссылочка с халявой в прикрепе. Все это был, все это был, все это был. Типа завис. Это был человек. Всем пока. Спасибо за лайки поддержку. Всем до новых встреч.